Дорогие друзья, всем здравствуйте! С вами Пугачева Наталья, и мы с вами продолжаем говорить про символические звезды. Сегодня я хотела бы поговорить с вами про символическую звезду ⁇ Ошибка Иньян ⁇ Очень часто про нее спрашивают, очень многих она пугает, особенно пугает, если она стоит в, в доме супружества, и многие боятся, что будет развод или вообще не смогут выйти замуж с этой звездой. Дорогие друзья! досмотрите это видео до конца и вы узнаете как можно будет поучаствовать в нашем конкурсе где мы будем разыгрывать большую скидку для участия в нашем курсе символический звезды. давайте разберемся с вами более подробно когда же она работает и как она работает в астрологической карте Ошибка инь иньян вообще все символические звезды в бадзи делятся на группы по своему воздействию на человека есть звезды которые например относятся только к теме денег есть которые только к теме карьеры а вот эта звезда считается, что больше относится к теме отношений. И мы, конечно, больше всего не любим, когда она попадает в супружеский дом, то есть стоит в столпе дня. Но на самом деле эта ошибка влияет не только на отношения брачные, не только на отношения с партнером, но и на другие отношения. Вообще само название символической звезды ⁇ Ошибка иньян ⁇ говорит нам э, уже как бы само за себя. Если иньян, как мы понимаем в правильном, ну вот таком природном понимании, это какая-то гармония, да, то ⁇ Ошибка иньян ⁇ она уже указывает на отсутствие этой гармонии. Э, уже какое-то есть понимание, что, возможно, что-то идет не так. Перед тем, как узнать о своих символических звездах, если они есть, о своих ну, звездах или одной звезде, ошибка иньян, давайте посмотрим, как они образуются. Ошибка иньян – это определенное сочетание небесного ствола и земной ветви. Таких, сочет... таких столпов немало, их 12. А мы знаем, что существует 60 дьядзи, 60 сочетаний вот этих самых 10 небесных столов и 12 земных ветвей. Так что ошибка Иян ⁇ это 12 столпов из 60, то есть это 20% столпов. Достаточно часто встречающаяся звезда. На слайде вы видите, перечислены все сочетания небесных столов и земных ветвей, которые называются ошибкой инь-ян и которые могут давать м -м, вот все те м -м, характеристики а, своему хозяину, которая, собственно говоря, дает эта звезда. Итак, а, ошибка иньян смотрится только в карте. То есть вам нужно сделать свою астрологическую карту. Для этого вам нужно зайти на сайт mpugacheva.com, зайти в закладку «Калькулятор Бадзи» и построить, построить свою карту. После того, как вы построите свою карту, вы можете посмотреть уже более внимательно, приглядеться к своей карте и найти, есть ли в этой карте такой столб, в данном примере нет ни одного из 12 перечисленных столпов, да, и таких карт очень много, когда не попадает ни один столб, в карту не попадает. Значит, в карте просто нет этой ошибки Инья. Ну, давайте поговорим про те карты, в которых ошибки есть. Итак, такой столб со звездой может стоять... Где угодно. У нас карта состоит из четырех столпов: столб года, столб месяца, дня и час. Итак, если ошибка иньян стоит, стоит в годовом столпе, то считается, что человек будет как-то плохо находить контакт со своим родом, со своими старшими родственниками. Если такая ошибка стоит в месяце, будут какие-то недопонимания сложности отношения либо с родителями либо с братьями и сестрами либо на работе с коллективами с коллективом например с коллегами больше всего мы не любим конечно когда эта звезда стоит у нас в столпе дня потому что она напрямую покажет, показывает на осложнение в браке и в, в дне это первое где мы смотрим эту звезду ну а если в часе, то считается, что может повлиять на отношения с детьми. Мы понимаем, что в, каждой, в каждом столпе в карте Бадзи Ба представлены какие-то родственники для человека. И поэтому, куда попадает эта звезда, в общем-то, там проблемы мы и можем видеть. И человек, но человек с такой звездой, ему все время кажется, что это с ним поступает неправильно. Возникающее у человека вот такое предвзятое отношение к людям, к родственникам, причем он не может осознать, что проблема в нем, да, то есть никто ему ничего плохого не делает с этой звездой. Как правило, это восприятие человека, которое он сам не может поменять не может поменять и вот здесь как раз возможно открыть ему глаза на то что у него не складываются отношения что есть такая звезда и эта звезда мешает как раз ему наладить отношения в нужном русле так как эта звезда больше всего влияет на отношения с супругом или супругой то нахождение звезды в дне мы рассмотрим поподробнее это именно сам элемент личности в дне находится под воздействием энергии звезды ошибка Инья, поэтому и влияет сильнее. Тем более, что земная ветвь дня, мы знаем, это дом брака. Считается, что с такой звездой в доме брака, ну, во-первых, сложно вступить в брак, так как человек будет все время, эм, ну, во-первых, он идеализирует партнера он ищет, он все время находится в поисках вот этой самой идеальной половины. Просто сама энергия звезды, она уже предполагает, что человек будет искать какого-то очень солидного, богатого, возможно, с высоким положением в обществе партнера. Это внутреннее желание иметь успешного партнера. Нравится, чтобы рядом с тобой был человек, такой сильный мира всего и э, такой выбор конечно может затянуться на долгие долгие годы или вообще не увенчаться успеха так что вот э, в погоне за этой мечтой э, об идеальном партнере можно пропустить ну, достаточно хороших людей вокруг вас либо эта звезда может вызывать любовный треугольник в браке. Но опять же это связано с идеальным партнером, что я имею одного партнера, но мне кажется, что есть кто-то и где-то лучше. И очень часто она приводит к тому, что первый брак распадается. Не всегда, но часто такое бывает. В любом случае человек со звездой ошибкой яд испытывает какие-то в какой-то внутренний дискомфорт. Человек чувствует себя одиноким, особенно если на него навалилось очень много бытовых проблем. И все это происходит при внешней, в общем-то, возможно даже благополучном браке. Ну, конечно же, с такой звездой человек не будет искать проблему в самом себе. Он будет искать проблему своей второй половине. У человека есть желание иметь идеального партнера, и он будет такого партнера искать, и он будет видеть в своем партнере, к сожалению, выискивать какие-то отрицательные черты, ну и как следствие, конечно же, будут происходить ссоры и обиды. Считается, что звезда ошибка Иньян делится по влиянию на мужчин и на женщин. Вы здесь видите, есть две группы, их можно разделить на ошибку инь, которая больше действует на муж на мужчин, и ошибку Ян, которая больше действует на женщин. Итак, люди с такой звездой, как я уже говорила, они часто жалуются на своего партнера, что партнер недостоин их, и им как бы не могут они найти себе или они не могут найти себе достойного партнера а, ну но часто все-таки это люди которые находятся в браке и чем-то недовольны а, мы говорили что таким вот образом влияет ошибка я сильнее она влияет если вы видите ее вот в таком столпе именно именно ошибка и которая действует больше на муж, на мужчин или ошибка я на женщин но считается, что в принципе любой стоп, наверное, все равно в любом случае будет какой-то более слабый, какой-то менее слабый, но все равно будет влиять на брак человека. Если такая звезда встречается в карте Бадзы не одна, а несколько, тогда ситуация в отношениях усиливается и осложняется. Если с этой же звездой стоят другие звезды, осложняющие ситуацию в отношениях, например, может быть такое, что может стоять рядом или вместе звезда одиночества, то, естественно, человек будет еще больше отдаляться от своего партнера. Вы видите, что в примере, вот на первой, в первой карте, есть две ошибки иньян. Я их обвела в кружок в месяце и в часе. А вот в другой карте, ну это очень редко встречается, но все четыре столпа могут быть ошибками инь-ян. А теперь поговорим давайте про лекарства. Существуют ли лекарства? Понятно, что звезда ошибка иньян ничего хорошего не несет обладателю в доме супруга. Тем более, что эта звезда рассматривается только в карте. Значит, она присутствует всю жизнь, и ее энергия будет влиять на человека и его семейные отношения всю жизнь. Неужели ничего нельзя сделать все время меня спрашивают с этой звездой? Неужели нет никакого лекарства от влияния демонической энергии звезды ошибкой инья? Есть. Вселенная так устроена, что всегда дает какое-то противоядие э, от чего-то плохого. Главное – это противоядие найти. Лекарством является определенный столб для конкретных звезд ошибки инья. Все 12 звезд этих самых ошибок можно разделить, на четыре группы по три звезды. Первая группа, которую вы видите сейчас на слайде, имеет лекарственный столб, деревянную лошадь. Следующая тройка столпов ошибок и ниян будет лекарство земляной петух следующая тройка демонических звезд противоядие это лека, лекарство будет иметь деревянную крысу и оставшиеся из 12 будет нам будет помогать земляной кролик если вы уже обнаружили в своей карте звезду ошибкой я то внимательно присмотритесь какой из этих столпов будет лекарством для вашей карты где же искать это лекарство? Где а, а, где его взять? Лекарственный столб может находиться, ну, во-первых, уже в самой карте. Он может приходить на в десятилетнем периоде удачи Он может приходить просто в году. Он может быть, что редко бывает, чтобы было, чтобы нам, ну, как-то мастера разрешали а, брать за лекарство чужую карту. Но вот в этом случае можно найти человека, который будет лекарством для вашей ошибки я давайте сейчас все по порядку разберем итак если он находится в самой карте если такое лекарство уже в карте, конечно, это самая прекрасная ситуация. То есть ваша ошибка иньян, она не будет работать в течение всей жизни. То есть она не будет приносить никакие неприятные качества в семейные отношения, про которые мы говорили ранее. Например, у человека в карте в ней есть звезда, это металлический кролик, но в его же карте также есть топ который является лекарством вот этой звезды. В час деревянная лошадь. Но если, например, в карте две звезды, а лекарство всего от одной звезды, то да, это лекарство будет работать только на одну звезду, а вторая звезда все равно будет работать. Поэтому нужно смотреть, где будет вторая звезда, которая осталась без лекарства, и на что именно она будет влиять. Следующий вариант. В самой карте нет, аж, нет, вернее, есть ошибка, но нет лекарства от ошибки Иньяна. Но столб, который лечит, может прийти на 10 лет. И в эти 10 лет вы вздохнете спокойно, ваша жизнь будет более гармоничная, ваша супружеская жизнь, конечно, семейная. И понятно, что нужно смотреть в карту, анализировать все, что касается брака, потому что помимо звезды ошибки Ньян, могут быть еще какие-то плохие звезды. Ну, если у нас только единственная плохая звезда, которая нам не давала жить, то... 10 лет можно расслабиться и жить спокойно то есть именно она не будет влиять если вы не могли выйти замуж то в эти в эту десятилетку будет легче выйти замуж есть лекарство конечно лекарство может прийти и на год всего лишь на один год Ну, как бы есть муж вообще ничего нету и это хорошо конечно значит нам один год наша семейная жизнь будет прекрасной гармоничной но э, все-таки это, этого мало. Нам, в общем-то, и 10 лет мало, а одного года нам, конечно же, как-то совсем мало. Ну, если нет больше никаких других вариантов, то хотя бы так. И как я уже говорила, в карте другого человека мы тоже можем поискать эту самую, это самое лекарство от своей ошибки иньян. Например, есть карта женщина, у нее э, в дне стоит ошибка инья, иньян, огненный бык. Если ей встретится мужчина, у которого в дне находится ее лекарственный столб, земляной кролик, то мужчина будет э, как бы лечить вот это действие ошибки иньян у женщины э, в теме семейных отношений. Ну, наверное, сейчас будет вопрос, а если это будет в час или в месяце? Я думаю, что это будет тоже работать, ну, может быть, не так сильно, как день на день, но работать будет. Итак, дорогие друзья, а теперь, внимание, конкурс. Каждый человек, кто под этим видео оставит ответ на мой вопрос, будет участвовать в конкурсе, на котором мы будем разыгрывать скидку на курс по символическим звездам. А вопрос у меня следующий у кого вы нашли, ну, во-первых, у кого вы нашли звезду Инья, и как эта звезда сработала или не сработала в карте у человека. Если вы никого не нашли, то тоже можете написать, что не нашли. Все равно ваш комментарий будет участвовать в конкурсе. Итак, для того, чтобы получить возможность выиграть большую скидку для участия в конкурсе «Символические звезды». Вы должны подписаться на наш канал, нажать на колокольчик, чтобы к вам приходили сообщения, и вы должны обязательно оставить комментарий под этим видео на мой вопрос, ответ на мой вопрос. Вообще, друзья, я вам предлагаю проанализировать свои карты, если увидите, такие карты, то вы можете посмотреть карты своих близких, проанализируйте свои отношения с этими людьми, тогда вы сможете более точно сказать о действиях лекарства через других людей. Возможно, эти люди убирают из вашей карту тему вообще проблем в отношениях. Тема символических звезд очень интересная, и это тема, которую хочется изучать, хочется знать больше. Ну, Тем более, что их несколько десятков. Мы продолжим с вами говорить о этих звездах в следующих видео и на открытых вебинарах.